Рассмотрим теперь такой интересный вид компоновки, как сеточная компоновка, при котором все компоненты расставляются по строкам и столбцам подобной электронной таблице, И при этом размер всех ячеек становится одинаковым. Для того, чтобы поближе рассмотреть эти вопросы, рассмотрим работу программы, которая имитирует работу калькулятора. Для этого начнем работу с вот этого шаблона приложения, который, конечно же, уже нам достаточно знаком, и который содержит в себе основной наш класс. В нем находится метод «main», в котором создается фрейм для нашего окна с соответствующими размерами и с панелью на нем. Для того, чтобы на нем в дальнейшем можно было размещать какие-то компоненты и элементы. Теперь же для того, чтобы начать с ним работу, сохраним его в каком-нибудь файле. Щелкнем на вот этом значке сохранения, введем для него новую папку. Щелкнем на вот на этом значке, пусть эта папка будет вот такая. Щелкнем на кнопку Open, открыть и введем имя для этого файла. Конечно же оно должно совпадать с именем нашего класса, поэтому введем вот таким образом. И щелкнем на кнопку «Save» — «Сохранить». Теперь же первое, что нам здесь необходимо сделать, это написать конструктор для класса «MyPanel». Поэтому щелкнем на «Enter» и далее, конечно же, конструктор должен быть «Public». Далее название конструктора должно совпадать с названием класса «MyPanel». Далее введем скобки «Enter», откроем фигурные скобки и далее разместим на нашей панели наверху компоненту текстового типа, который будет отображать результат наших вычислений. Поэтому напишем таким образом. Set layout, далее скобка, далее new, borderLayout, далее скобки, еще одна закрывающая скобка, точка с запятой. При помощи компонента borderLayout мы сможем разделить нашу панель, так сказать, на две половинки, верхнюю из которых мы поместим, как мы сказали, в текстовое поле. Поэтому введем для этого текстового поля имя «Display», и оно должно быть типа «Label». Это та компонента, которая служит для отображения текста. Для этого введем специально для нее поле. Конечно же, оно должно быть «Private». Далее, как мы сказали, «JLabel» и название «Display». Точка с запятой. Ну и теперь внутри нашего конструктора напишем таким образом. «Display» равняется, как всегда «New» и далее «JTextField» далее скобка, и внутри кавычек пока напишем значение 0. Это, так сказать, начальное значение и точка с запятой. Ну и теперь вот этот объект дисплей нам нужно добавить на наш фрейм, поэтому напишем таким образом. Ed, далее скобка, дисплей запятая, и далее его расположение Border.North. Закрыть скобку, точка с запятой. Теперь же нам для дальнейшей работы потребуется еще одна панель, поэтому создадим ее как поле для этого щелкнем здесь и введем jPanel конечно, оно тоже должно быть PreVate пусть его имя будет просто Panel чтобы долго не думать и теперь проинициализируем его поэтому напишем так Panel равняется new далее jPanel, затем скобки, точка с запятой ну и теперь настало время для ввода нашей сеточной компоновки поэтому напишем таким образом Panel наша панель имеет сеточную компоновку поэтому в ней надо использовать ее метод setLayout, задание компоновки. Далее скобка, и зададим, конечно же, new. gridLayout, сеточная компоновка. Откроем скобку и возьмем сетку 4 строки по вертикали и 4 по горизонтали. Далее закрыть скобку, еще одну закрывающую скобку, точка с запятой. Теперь же нам нужно будет в этой сетке расположить наши кнопки. Для того, чтобы не писать определение каждой кнопки отдельно, введем для этого отдельный метод. Поэтому сдвинемся при помощи ползунка ниже и напишем отдельный метод. Метод AddButton. Конечно же он у нас будет PreVate. Никакой необходимости доступа к ним из-за пределов нашего класса нет. Поэтому PreVate. Далее Void, тип возвращаемого значения которого у нас нет. И далее AddButton, добавить кнопку. Далее скобка, внутри которой нам нужно указать передаваемые параметры. Первым из которых будет название кнопки. Оно, конечно же, будет типа string. Пусть это будет s, запятая, и далее тип этой кнопки. Как мы помним, на обычном калькуляторе у нас кнопки двух видов. Это кнопки, при помощи которых вводятся какие-то цифры. И второй тип кнопок – это кнопки для выполнения каких-то действий. Умножение, деления и так далее. Но самое простое, что сейчас можно сделать – это для того, чтобы различать эти кнопки, введем переменную типа Integer, Int, и пусть это будет параметр i. Закрыть скобку, далее Enter, фигурные скобки, внутри которых добавим таким образом. Кнопку jButton, далее объект этого класса, пусть будет просто button, равняется. Далее, как обычно, new, jButton, конструктор вызываем, и внутри скобок пишем название этой кнопки. Оно, конечно же, в параметре s должно быть. Далее точка с запятой, а теперь нам необходимо добавить эту кнопку на нашу панель. Поэтому напишем таким образом, panel.add в скобках кнопка button, закрыть скобку, точка с запятой. Теперь воспользовавшись вот этим методом add button, добавим все необходимые кнопки на окно нашего калькулятора. Поэтому напишем таким образом, add button, далее скобка, название первой из этих кнопок, это если в принципе обратить внимание на обычный калькулятор, то он начинается с первой цифры. Это 7. Поэтому кавычки, 7, закрыть кавычки, запятая. И пусть те кнопки, которые служат для ввода цифр, пусть имеют параметр 0 в качестве вида этой кнопки. Далее закрыть скобку, точка с запятой. Теперь же нам вот на такую строчку add button придется написать много раз. Поэтому выделим ее, далее правая кнопка мыши, копия. Далее вставим правая кнопка мыши «Paste». Еще раз ставим правая кнопка мыши «Paste». Заменить теперь 7 на 8 и далее на 9. Ставим еще раз правая кнопка мыши «Paste». Теперь вместо 7 нам нужно написать знак деления, и конечно же вид этой кнопки уже будет не 0, а пусть например 1. Теперь мы можем перейти ко второй строке расположения в нашем калькуляторе. Поэтому нажмем на Enter, далее правая кнопка мыши Paste. и вместо семерки уже введем цифру 4. Далее опять правая кнопка мыши, paste, а вместо 7 на этот раз будет 5. В принципе, такое, так сказать, разнобойное введение вот этих всех кнопок связано с тем, что кнопки заполняются сверху вниз, слева направо. Теперь правая кнопка мыши и paste. И, пользуясь этой логикой, следующая цифра должна быть, конечно же, 6. Так и напишем. Ставим еще одну кнопку, paste. Это будет уже кнопка звездочка знак умножения, который, конечно же, уже должен быть передаваемым параметром не 0, а единица. Теперь уже можно перейти опять к следующему ряду. Правая кнопка мыши и paste. Теперь, конечно же, вместо 7 заменим и напишем 1. Далее ставим еще одну следующую кнопку. Правая кнопка мыши и paste. Это у нас будет цифра 2. Опять встанем сюда. Правая кнопка мыши, paste, следующая цифра 3. Встанем сюда, правая кнопка мыши, paste, и последняя цифра в этом ряду. Это знак минус, который, конечно же, у нас пойдет с индексом 1. Теперь щелкнем на клавишу Enter, чтобы перейти к следующему последнему ряду, к четвертому. Правая кнопка мыши, paste. И на этот раз у нас будет цифра 0. Встанем сюда, правая кнопка мыши, paste. Следующая кнопка, это будет кнопка с точкой. Далее встанем сюда, правая кнопка мыши, Paste, и вместо семерки на этот раз напишем знак равенства, который, конечно же, опять-таки пойдет с индексом 1. И последняя кнопка, которую ставим, правая кнопка мыши paste, это кнопка плюс, которая тоже пойдет с индексом 1. Теперь нам нужно добавить нашу панель в серединку. Поэтому напишем таким образом: Add, далее скобка, панель, запятая, и далее border layout. Далее точка и выравнивание по центру. Закрыть скобку, точка с запятой.